Привет всем, кто смотрит это видео. Сегодня я вам покажу, как написать такую картину. Своего рода такое видео мастер-класс. Я покажу вам весь процесс. Расскажу вам, объясню вам все поэтапно, как написать такую картину. Такие прекрасные большие цветы. Какие материалы использовались и какие краски. Холст. Тут большой 40 на 65. Вы можете брать других размеров холст, и цвета красок вы можете выбрать для себя, которые вам больше нравятся. Так что кому интересно, оставайтесь и смотрите видео до конца. И перед тем, как приступить к работе, давайте я вам покажу, какие материалы использовались. Это акриловые краски и три кисточки. Акриловые краски, естественно, титановая, белая. Также использовала я бирюзовую краску номер 507. Дальше у нас 615 номер индиго фирмы Росса. Видите, у меня тут разные фирмы краски. Краски Санет, Роса, Амстердам, Арт Композит, Акрил Про. Цвет ультрамарин синий, 390 номер. Акриловая краска фирмы Сонет, номер 319, карминовая. Краска фирмы Роса, ультрамарин фиолетовый, 654 номер, Краска фирмы Амстердам. Такой вот интересный цвет. Ближе к бордовому. Такой либо вишневый, бурячковый цвет. Номер 657. Уже немного стерлась. И кисточки каких размеров. Вот такая плоская кисточка. Очень хорошая для создания фона. Фирмы Колос. Номер 12. Также очень хорошая Кисточка фирмы Колос номер 18, такая вот она полукруглая, очень хорошо не создавать как раз цветы, лебесточки цветов, листочки замечательно, такая хорошая кисточка. И вот такая вот тоненькая кисточка, номер 2. В фирме Колос тоже такие тоненькие кисточки имеются. И тоже примерно номер 2-4. Вот такие вот материалы будут использоваться в данной работе. Теперь мы переходим непосредственно к написанию картины. Так что приятного вам просмотра. И не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал. Так, я мочу холст сначала. А цветы где-то будут расположены так так, это так, пойдут сюда наискосок, может быть вот, вот так вот, можем взять их побольше, Даем фон, макаем, вот у нас черное и белое, и таким вот образом, теперь больше белого добавляем, высветляем фон, также здесь мы можем внизу. На данном этапе мы можем и такие маски смело делать. Добавлять цвета, которые нам нравятся. Можем немного фиолетовый добавить, бирюзы сюда немного пустить. интересный фон немного мочу кисть можем рыжинку где-то дать опять берила. Вот, образом расчесали сверху растягиваем цвет можем чуть-чуть на смакнула чуть-чуть кисточку Это у нас такой подготовительный этап поэтому здесь мы можем смело такие красивые носочки у нас были заполняем полностью холст добавим розовинку полностью всю эту красоту. Все, сейчас непосредственно переходим уже к самим цветочкам. Индигу с черным цветом я смешала. обозначаем темным более цветом где у нас будет больше тени ложиться на цветах можем тут какие-то маски добавить в дымке листочки у нас там находятся сделать картину более объемной я выдавила такой синий теперь я его буду смешивать вместе с бордовым и у нас будет вот такой интересный цвет Вытираем кисточку об холст. Где-то можем добавить больше бордового. Вот так. Да? Где-то можем больше добавить фиолетового. Так как сами листочки соцветия, они где-то находятся в тени, где-то больше солнца падает. И под разным углом, естественно, будет разный цвет этих листочков вот, в тени, допустим. Этот цветочек у нас более синенький. больше фиолетовый Больше будет цветок, натираем и последний. Вот. Класс. Ой, интересно. же цвет мы можем сюда бы добавить теперь мы здесь высветляем хочется сделать светлее Здесь можем какой-то цветочек типа посадить, и сделать намек. Здесь в любой момент все можно исправлять. Беру такую кисточку индиго с бирюзовым. Вот цвет. Такие вот движения будем проводить линию. Переживывая Синдиго очень красиво сочетается. Выходим сюда на цветок. точки досмотрят -то в разные стороны поэтому мы и двигаем кисточкой так вот в разные стороны это высветляем Добавляем грилы. Так, вот разное. Где-то меньше, где-то больше. Светляем. История, мы берем более фиолетовый, смотрите, раз-раз, смачиваем кисть. Сейчас мы будем видеть сюда фиолетовый. синего. В разные стороны направляем кисть. Получается, что у нас лебесточки смотрят в разные стороны, как у цветка. Создаем объем. Смешиваю индейка с белилом. Также додаю розовинки немного чтобы это были немного разные цвета. Так, больше белья. Это где больше, где-то меньше. На серединке можно. Все. Переходим к следующему там тоже разная тут уже более больше белила в разные стороны направляем кисть немного фиолетового темного. или фиолетового или индиго или синего побольше создать объем в этой картине вот видно да уже есть объемчик здесь сейчас мы поиграемся с этим цветком фиолетовый и синий разные стороны, направляем, где-то додаю больше синего, где-то фиолетового, направление кисти разное, нам такое пушистое было. в разные направления. Посмотрим, чтобы это было гармонично. Где-то добавляем больше, где-то убавляем, приглушаем цвет, где-то делаем ярче. Теперь переходим на вот этот цветок Есть такой более синий сформировался букет из разных гортензий кисточку направляем в разные стороны чтобы лебесточки смотрели в разные стороны формирует наш цветок. Смотрите. Вообще замечательно. Все, вот так вот. На уголочек. На уголочек такая красота. Смотри. Здорово, да? Пройтись и сделать уголочки. будет очень красиво смотри смотри сильно близко друг к другу мы не накладываем такие листочки белила чтобы это был как Естественно, перелом или залом соцветия, на которых падает где-то больше, солнышко где-то меньше. Очень здорово. Синий и вот этот цвет смешиваем и таким вот образом у нас в этом углу такой же цвет цветолог разные стороны и сейчас мы их будем высветлять с помощью белина можем этот тоже Меленько вот так прямо дига и вот здесь мы добавляем так здесь теперь тоже небольшой цветочек. Вмешиваю такую красоту и... Самый большой такой цветок. Светлинки сделаем, у нас солнышко, листочки и такими легкими движениями. Смотрите, какая красота сразу получается. Это так красиво. Ну? Все, теперь у нас остался этот самый маленький цветок. Давайте я вам приближу. Вот, теперь займемся этим цветочком. Ну, вот его цветочки. Чуть-чуть красочки. Теперь здесь тоже просится небольшой цветочек, который уйдет туда куда... <зыва> вот, Пожалуйста. И вот таким вот движением легким. Вот так. Всё. На данном этапе мы можем пока оставить картину, отойти от нее, дать ей полностью высохнуть и посмотреть, что можно еще подправить, где больше белье добавить, где какие места высветлить больше и прорисовать уже сами эти прутики, ножки наших цветов. Надо посмотреть, где эти листочки больше добавить. Добавить где-то в тень ушли листочки, -то там находятся в тени. Можно будет высветлить эти места, сделать их более светлыми, чтобы был контраст и отличие между этим фоном и этим фоном. Ну а так я предлагаю на данном этапе пока оставить и подойти по буферам. Итак, друзья, сейчас вы можете наблюдать, как я высветляю некоторые места с помощью плоской кисточки. Кисточка должна быть слегка влажной и буквально на кончик я набрала белую краску, белую титановую краску. И таким нехитрым движением я высветляю как и вверху, так и снизу. Захожу на листочки, движениями осветляю некоторые места где-то больше додаю белого где-то меньше можно провести такие полоски посветлее где-то останется фон темнее где-то светлее что был такой немного контраст Теперь я некоторые листочки делаю поярче. Я взяла краску индиго и полукруглой кисточкой вот так вот таким движением простым, едва даже дотрагиваясь до холста, провожу еще раз кисточкой по тем листочкам, которые уже были нарисованы можно добавить индиго и бирюзы больше добавить добавить белила чтобы получился такой интересный цвет внизу я добавляю также листочки провожу стебли веточки наших цветов и как вы заметили краска более такая светлая индиго разбавлена с белилом и бирюзой белила это беловый титановый цвет можно проводить веточки как на так и прямые кое-какие выделить больше, кое-какие будут такие полупрозрачные, чтобы был контраст и объем. Также хочу вам напомнить, что вы можете на моем канале посмотреть другие видео с моими работами, с другими мастер-классами. Обязательно пишите свои комментарии, как вам такие картины, как вам вообще такой мастер-класс. Сейчас на видео вы можете посмотреть, что некоторые лебесточки я делаю светлее, уже полукруглой кисточкой. На кончик кисти я набрала белила, разбавленная с розовым, либо с другим цветом, который у нас Нарисован уже цветок. Мы просто высветляем какие-то лепесточки, Где-то солнышко больше падает, света больше падает на сами цветы, листочки. И таким образом мы высветляем и создаем опять-таки объем нашим цветам. На видео вы можете увидеть, каким образом я наношу сами эти мазки. Каким образом это все происходит. Все С легким движением, тоже едва прикасаюсь к холсту. Отхожу обязательно от картины, смотрю, где еще высветлить нужно. Где еще у нас будет падать солнышко на наши цветочки. И вот, едва прикасаясь, я наношу краску. Кисточка обязательно должна быть влажной. Не мокрой, не сухой, а влажной. Чтобы краска легче наносилась. Тут я решила добавить еще больше цвета нашему цветку такой более розовый, там где-то светлее, там где-то темнее обратите внимание, что зеленые листочки стали светлее я их немного высветлила, каким образом? изначально я нанесла индиго краску вы видели а потом размешала три цвета. Бирюзовый, немного индиги и немного титановый белый. И поверху на каждый листочек я нанесла уже размешанную краску. И получился такой замечательный приглушенный цвет, цвет листочков. Очень гармонично смотрится, очень гармонично вписался между такими большими цветами. И смотрите, как эти листики красиво сейчас смотрятся. Где-то оставила полностью индиго, а где-то поверху нанесла размешанную краску. И такая вот игра цвета получилась. Ну вот, друзья, картина наша готова. Результатом я очень довольна. Напишите обязательно, как вам. Как вам такая картина? И как вам в целом такой мастер-класс? Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Жду ваших отзывов, комментариев об этом видео. Буду очень благодарна за приятные комментарии. Всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и творческого вдохновения. Увидимся в новых видео. Пока-пока!